все пизда ему, пацаны. Отвечаю, пацаны, сейчас ему будет пизда. Ну это мой шанс, пацаны, это мой шанс. Так, давай, фейерверк, давай, не подведи меня. Давай. Давай, братишка, давай, я в тебя верю. Я в тебя верю. Всем привет, с вами Данил Яценко, продолжаю играть на Колизее, выполнять достижение Кровожадный Боец, 200 побед надо сделать мне, вот. по-разному всегда на Колизее играю я, когда хорошо, когда плохо, вот. постараюсь сегодня хорошо играть, вот. сегодня будем с озвучкой снимать, в прошлый раз я снимал без озвучки, в общем. потому что я хотел типа озвучить Потом. Снять сначала, а потом озвучить все это. Но, как я понял, это сделать очень сложно, поэтому лучше снимать сразу с озвучкой. Вот. Выбираем команду сначала, как обычно. Тут я, скорее всего, возьму э -э -э, боксерчика или демона. Фиг его знает, кого тут брать. Такие все персонажи убогие, честно скажу вам. Ну давайте боксерчика, у него больше всего здоровья будет, плюс он кризом. Плюс атаку будет раздавать сейдерская способность еще. Вот, здесь возьмем, пожалуй, мы... Ну, можно кота взять, в принципе. Неплохо. Так, здесь возьмем кого. А здесь мы возьмем... Так, тут у меня... Это хреново. Тоже говно какое-то. Вот, демонов в крике И плюс не топится еще. Отлично будет. Ну и здесь возьму, конечно же, ребята... Так, вот, давайте тоже демона. Вот моя команда. Боксерчик, код и два демона, броники. Неплохая команда, в принципе, брониками. Что-то я в последнее время вообще не играю. Вот, на колизее. Вот, атакерами играл. Но теперь бронерами будем играть. Поехали, первый бой. на сегодня. Кстати, ребят, следующий видос выйдет тогда, когда вы наберете 25 лайков под этим видео. Вот. Набираем и сразу. Записываю новый видос. А то совсем лайки представили ставить. Вот. Но мне тут выдали липучую взрывчатку. В принципе, сразу пойду, использую ее. Пока что больше делать особо нечего. Поэтому будем пока так. Вот. <coughs> Смотрим, что противнику попадает. Вообще, я жертвенно смотреть вообще-то на свои оружия на противника оружия лучше не смотреть все равно потому что вы не успеете смотреть и за собой и за противником лучше свои просто смотрите так вот так я и научился играть но ну, я плоховато все равно играю еще я подниму качество потому что меня не лагает уже больше поставил качество максимальное вот Ну, противник у нас из носка попался. На клизе это не важно вообще рейтинг, он вообще косорукий какой-то промазал, даже попасть не смог даже. Кстати, у меня новый, новый микрофон, ребята. Как можете заметить, новый микрофон у меня. Вот. Я пытался старый, типа, использовать постоянно, но... Не получилось у меня со старым, в общем, и пришлось новый микрофон. У меня он был как микрофон. Так, сейчас я его зауроню. При помощи гранаты этой и вот сюда встану вот, очень полезно котором играть, потому что он спокойно может по стенам лазить на колесе очень полезно, а на обычных ставках это тупо вот, я думаю парочку боев сниму, может тройку даже, и на этом закончу вот, и планирую я снимать полностью вот, буду постепенно снимать Вот, я планирую вообще, ребят, снять еще 8 восемь э, видео на колизей Ну и наверное все закончу Снимать Колизей Потому что Ну это никому уже не интересно Ну Но я думаю Надо уже доснять За 8 видео Я думаю смогу выполнить достижение кровожадной Вот, если побед надо сделать на на колизей, да. я смогу. Так, ну, в принципе, что тут можно сделать? Ну, давайте. Ну, это фигня плохо сработает, мне кажется. У меня есть антиутопка. Арбуз. Арбуз, он сейчас ходит, скорее всего. Давайте луч просто используем. Потому что сейчас ходит скоро он. Вот. У всех тут, почти что у всех противников, тут очень плохой интернет. Не знаю, с чем это связано. Но почти у всех тут ожидание хода, переход хода и так далее. Поэтому очень неудобно даже снимать видео на Колизее. Ну, я бои больше не снимаю, ребята. Это можете считать как забой. Вот, Но это не бой. этого. Это типа как бой, но это немножко другое, вот, пожалуй, я сейчас его, так у него что? у него полуатакер, да? у меня броник, значит лучше всего огоньком. А хуйню сделал какой-то, <laughs> я за бред сделал? пытаюсь на хп играть, а брониками на хп тупо играть. тут надо карту ждать, <laughs> а брониками играть на хп -то тупо. Ну ладно. Ничего страшного. Напоминаю, 25 лайков, ребята, и следующий видос выложу сразу же. То же самое сделал. Что делать ну, я пойду наверх потому что тут особо делать внизу нечего уже надо идти наверх У меня портик есть ай блядь, веревку трачу ну, ладно ничего страшного одну можно и порт можно на самом деле очень затратный ход лучше так не делайте. лучше не рискуйте потому что вам в конце может потребоваться веревка это, которую я потратил пока что я недавно сделал э, две серии побед подряд вот по 10 побед у меня было но я это не снимал я это снимал, но я решил э, все сделать под музыку там в общем, но я одно видео под музыку выложил на колизея, а другие я созвучку уже запишу, там еще. Вот. И на этом я думаю. Больше колизея не будет у меня. Вот. Разве что когда-нибудь в стримах я буду играть на фейке Wormex 0? То тогда да, может и будет. А так нет. На основе я уже почти все достижения выполнил, осталось мне тут. вот на колизе и против ветра. Вот, самое тупое достижение, пожалуй. Это против ветра, вот. самое самое, оно во-первых скучное, оно долгое, и его лень выполнять даже мне, но я выполню уже на видос, покажу как быстро выполнить достижение, хотя пока что и сам не знаю как быстро выполнить его, но я постараюсь узнать это, Вот и выложу видосик, ну там нужно стреляющую ракету иметь в выполнял достижение это что-то какой-то бой скучный ребята вот у меня переход хода больше всего дышит на на Колизей. потому что он очень долгий у всех вот лаги вот эти вот ожидания хода это не у меня это у противника все у меня таком более-менее нормальный но для стримов он не подходит конечно же а для видео он нормальный относительно нормальный смотря что снимать Смотря, что снимать, ребята. Ковровые удары запустил он. И меня, и себя зауронил, короче. Ну, пойдет, в общем. Ну, мне особо делать нечего сейчас, как обычно. Вот тут, да. Я могу, в принципе, его заморозить. У меня есть бураны так надеюсь я а вот так надо нет не получилось я хотел короче все осколки в него чтоб попали я думал санда короче чем ближе станешь, тем больше осколков упадет в него но я ошибался в общем. Я ошибался У меня так получилось один раз Но у меня один осколок все равно улетел ну, он ходит сейчас, короче да этот заяц меня больше всего напрягает Потому что он будет крысить, крысить в конце будет. Надо его как-то убивать быстрее, соли. Ну вот смотрите, у него два перса сильных, это вспышка и заяц. Что с ними делать? Как их. А, он фриз взял, да? Понятно. Он взял антифриз. В принципе, неплохо. Он сделал так. Берем антитоксин. Чтоб персонаж не затравлен был. И, короче, я сейчас кидаю арбузы туда. Надо, чтобы он оттуда уходил уже. О, правильно, правильно, правильно, попал арбуз. Давай вниз, падай. О, красавчик. И барики сломаем нахер его. Все. Все прекрасно. Теперь нет твоей защиты больше рабской. Все, сейчас можно, в принципе, попытаться утопить как-то, если получится. Смотря что у меня за арсенал. Э -э, я не вижу ничего такого, чем можно было бы утопить его. Вот. Но это пока что, может появится что-то. Может что-то и появится, а вот он балку поставил еще, тем более, поэтому пока что... О, вот это плохо, кстати, это очень плохо. Дожигатель, он сейчас двоих персов и жгет, и уронит еще, к тому же, поэтому он сейчас жестко на хп меня выигрывает пока что, ну, На 200 хп еще только. Надо быстрее трик делать, иначе я проиграть могу. Так, смотря что... Смотря какие ходы буду делать я. Вот. Вот сейчас как персонаж не ходит, монах. Я могу газ ему дать, в принципе. Но я не, не уверен, что это хороший ход будет. Но я думаю, вариантов особо нет у меня. Поэтому... Кидаем газовую. И уходим обратно вот сюда. Чтобы в кучу не стоять там. Потому так много персонажей персонаж стоит. Но у меня газ плохой. Вот этот газ, он хуже, чем обычный газ теперь стал. Раньше он был лучше. А вот после обновы последнего его ухудшили. То есть он действует теперь 4 хода вместо 5. а раньше он вообще, по-моему, шесть ходов действовал, или 5, или шесть, не помню точно. В общем, по-моему, 5 ходов, потому что я особо не в игру, <laughs> я даже не знаю, сколько действует, как раз ходов, ну, раньше действовал, точнее. Вот, я сейчас вообще на ставках не играю, я играю лишь в один персонаж, ребята, вот. Играю в один персонаж, чтобы получить ежедневный жетон, короче, ради 100 короче, я играю. Каждый день прохожу, ну, выигрываю одну ставку и все. И больше не играю. Ну, нет смысла, потому что эта игра уже потеряла свой смысл особо. Рейтинг не решает, реакция не решает. Вот, я играю просто ради фус. Я хочу сделать 1 миллион фус. Вот, без доната, без всего хочу накопить. Не знаю, когда это будет. Не знаю, но я планирую сделать крафт на 1 миллион фус. О, против перчатки еще. Ну он попал, да, попал. Подвоим попал, даже. От гандона, это плохо. Это реально плохо, пацаны. Так, радио матч туда. Отлично. Сейчас поставим радио матч. наверное, добью этого демона, скорее всего. Он. Атакер, скорее всего, удастся его добить. Вот, у меня тоже атакер. Нет, у меня атаки мало. Но все равно. Надеюсь, я его добью. надеюсь очень надеюсь так ну калаш его надеюсь добьет давай отлично отлично минку зря потратил ну ладно ну, я на всякий случай ставил ее она даже не нужна была оказывается вот сейчас ходит монах как раз этот надеюсь что он не ходит надеюсь что я не помню кто точно ходит но по идее должен ходить он если у него есть арбуз то он не утопит или фугаска то тоже утопит меня и это будет плохо, это будет реально плохо Но я не слежу особо за его арсеналом Надеюсь, что у него нет ничего Ну давай, переход хода, давай быстрее А, ходит этот, отлично Значит, у нас шанс есть уйти оттуда Но у меня замороженный персонаж, поэтому я, скорее всего, оттуда не уйду А, у меня есть экстренный, отлично У меня есть экстренный И у меня еще антиутопка есть Можно взять антиутопочку а, Таксин Вот, чтобы зарегениться и... Экстренный, Потом что-то может придумаю, но я пока что не знаю. Вот он что-то там пытается сделать, не пойму его не так. Что-то хочет, что-то хочет, братан. Что ты хочешь? Что? Пираньи, пираньи. А, он хочет меня этого демона зауронить. но да, получилось. Но берем туда уже тогда и перевязку и антифриз, ой, антифриз, токсин. И антиутопку еще возьму на всякий случай. А, ну тут оставаться можно, в принципе. У меня антиутопку все равно есть там. Как бы. Можно, в принципе, добить его даже как при чем-то. Но, я не знаю, чем только. Если я взял антиутопку, то мне, в принципе, отсюда уходить не, не надо уже. Ну, давайте паразиты. Вот, пускай он будет в замешательстве. Да, он, думаю, что-то придумает быстро. Но потом все равно тонет а там, потому что земля уже нету. Уходит вода. Надо что делать с этим драконом? Он очень опасный. его него полный хп. Вот заяц тоже опасно Ну заяц у него шапки но ну, он регенщик еще. Так, ну давай. А, он два башки надо убить бить. Ну понятно. Ну токсины за немножко там. А, промазал, лошок. Да, ребята, первый бой за. не знаю, за неделю, наверное. Поэтому он такой слабенький получился у меня. Вот ну ничего, думаю, второй бой будет уже получше. Вот, я пока не знаю, что делать, но я думаю, э, думаю то, что Буралин тут сработает идеально. Если, конечно, я его заморожу. Но я хочу заморозить двоих. Вот в чем проблема. То есть я не хочу одного морозить. Одного смысла нет морозить. Ну, я, короче, лох. Ну ладно, ничего страшного, короче. Знаете, что я хочу потом? Я потом хочу сюда арбуз кинуть. Демоны, давайте, когда будут ходить, демон я кинул арбуз. А сейчас можно пираньи поставить. Но я вот, конечно, налоханулся то, что я.. Когда у меня все персонажи заморожены, капец. Вот персонаж заморожен, замороженный. Что я делаю? Что я делаю, ребят? Вы знаете? У меня только один экстренный есть, чтобы уйти из-под Надо пираньи поставить. Но пираньи сработают. Я не знаю на кого. Они могут сработать как на противника, так и на меня. Просто находятся все на одном уровне примерно, но ну, я думаю, что на меня все потому что эти персонажи чуть ниже находятся поэтому пока что пиранья ставить не нужно вот. пока что не рискуем вот, надо подумать ну так-то у меня оружие вообще говно по сути. трезубец только можно как-то его сделать с трезубца душеметы можно зауронить, если мало хп у меня ну вот душеметы только если чтобы уронить нормально но они... Не знаю сейчас. Смотря, кто ходит сейчас. Находит каратель, да? Ну он сейчас его даже не зауронил нормальный. Толком. Вот. Находит каратель, да? Нет, ходит этот дебил. Окей. Беру экстренный. Тут оставаться неохота. Вообще неохота. Я тоже не уверен, то что тут души то достанут его. Скорее всего, нет. Ну я не знаю, в смысле рискнуть... Ну тут очень большое расстояние, ребят, ну... Давайте зазем поставлю, что ли, чтобы, если будет бить, а ударами, чтобы хотя бы себя заурнул. Нет, я тут не попаду, не попаду ребят, по-любому. Надо что-то сделать. Ну, ладно, я пираньи поставил. Вот, знаете, поставил потому, что хочу убить его. Вот, я убил его, отлично. У него два персонажа остаются, но эти персонажи у него очень даже неплохие. Я сказал даже неплохие очень потому что у них очень много хп но я пока что наравне иду с ним потому что ну я плохо играю тут сейчас надеюсь второй бой будет лучше у меня еще оружие говно всякое ну, вот что мне тут делать ребят что делать тут можно в принципе на новинку заморозить как бы сейчас кто ходит у меня все персы заморожены особо нечего делать у меня два две веревки осталось М Арбалет можно затравить демоном, когда будет ходить демон. Но на ХП я не выиграю тут все равно. Хотя если яд есть, то в принципе можно выиграть на ХП. Но я говорил то, что арбуз хочу кинуть сюда, но потом он может уйти оттуда, если я не принесу его. Вот это плохо. Ну он демон Бронер, как был он не сильно. Хотя нет, ну прилично стал прилично. нет мало-мало стало. Ну, снял, снял, все равно снял, не спорю. Так, и чё, и чё? И чё, и чё, и чё? Кто сейчас ходит? А, этот ходит, да, ну понятно, что он входит. Экстренный брать не буду, потому что, я тут не знаю, мне надо антифриз какой-то взять, что ли. Но у меня его нету. Ну, ну экстренный брать, ну нет смысла, ребят, нет. Ну потом пригодится, я же знаю. Поэтому просто пропускаю ход. Ну нечего делать, вот ничего пока что делать. Сейчас этот хаос будет ходить. И надо будет веревку тратить, чтобы выйти оттуда. А дальше я уж не знаю, что делать. Можно, в принципе, подождать, пока земля еще уйдет под водой немножко, и потом арбуз кереть. А хотя ходит, сейчас не знаю, либо ходит демон, этот, который там с антистопкой у меня, либо ходит вот этот демон, который тут стоит. Кто из них ходит, ребят, кто из них ходит. Сейчас посмотрим, кто из них ходит. Потому что я не знаю, кто из них ходит. Он берет веревку, что? И что ты хочешь сделать? И че он хочет? Блин, у меня уже одно видео идет 20 минут, ребята. Да, я думаю. Ха, он наханулся. Нет. Долагает да просто непонятно, что он. А, арбуз. Ой, сам куда уйдешь? Вот красавчик он промазал хотя попал блять просто лагает задержка такая большая пиздец но он остался под выносом хотя бы для дебил Ой, дебил а экстренный экстренный экстренный а ясно понятно что-то произошло я не понял что короче я взял экстренный у меня портанул на месте и я утопился и что там такое но я не понял что произошло очень сейчас ходит сходит у меня дем, о, демон, ребята. Я кидаю арбуз, но арбуз у меня хреновый. Ну, он не хреновый, но он, короче, у меня... А, у меня такой арбуз. Что-то я не заметил, даже у меня такой арбуз. Я думаю, у меня обычный арбуз. Но думаю, у красный просто. Ага, он прикрылся. Он заборозил меня. Вот ты Гандон. Он все заблокировал у меня. Он все мне заблокировал. Зато переход хода есть хотя бы. Зато я могу сейчас острый зубцы затянуть. Но я не уверен, том, что я его вынесу вообще. Давай, пошел нахуй. О, отлично. Ну что же, остался один персонаж, этот дракон. И смогу ли я его убить? Все зависит от меня. Но еще от арсенала моего. Если он будет убогий, то я его не вынесу. И проиграю бой, но... Еще зависит от того, как он будет ходы делать свои противник. В принципе, тут все. Закономерность, короче. но переход, конечно, был в тему сейчас, на самом деле. Если бы не переход, я бы не вынес его, наверное. А что он заблокировал мне удары, А у меня были метеориты. Вот они. Я бы вынес с метеоритов, но. Переход дали вовремя. Ну, вот это, конечно, плохо. Хотя. Ну хотя не очень плохо, это не очень. Так, э, вот. Сейчас мне надо как-то короче прийти к нему, что ли? Я могу прийти к нему и дать минку. Э, Ай, фух, фух, фух. Я что-то не понял, что произошло. Но я чуть не утопился. Ну и ход не красался Я сейчас могу опять утопиться. Но я веревку сейчас просру точно. Вот сейчас стоит ли мне... Нет, не стоит. Я думаю, не стоит мне вторую тратить тратировку. Короче, я хотел... Я хотел прийти к нему... Бля, ходи, пожалуйста, вот этот вот котейка. Если будет ходить котейка, то это будет идеально, ребят. Я... Я хотел прийти к нему сейчас и кинуть ему минку ледяную. А потом, короче, хотел арбуз дать ему. Но я просто здесь, короче, что-то завис, короче, и что-то там не получилось у меня нихуя. Там барики стоят, потому что барики это плохо. Вот эти, вот эти барыки мешаются, вот эти мешаются. Которые справа, мешаются левые барки. Поэтому вот так вот. Ну, надеюсь, я выиграю. Надеюсь. Не знаю, каким образом тут можно выиграть. Ну, сейчас покажется все. Я думаю, этот бой, один бой, и я думаю, все, хватит. Потому что, ну, полчаса, полчаса, ребят, все-таки один бой идет. Это ж дохуя, как бы, монтировать тоже, как бы, не кайф. Постоянно. Кстати, он себя заморозит сейчас. Ну, по идее, должен себя заморозить. Нет? Нет. Что то хуёво, что он не заморозился, да. Ну вот котейка ходит, но он замороженный же, блядь. Я думал, ты разморозишься хотя бы, братан. Чё он не разморозился-то, я не понял. Да это пиздец. Ну, что делать? Хотя нормально я дал. Змельку разрушить тут. Даже не ожидал, что я так попаду. Ну вот сейчас ходит Спартак. Или, или вот этот демон ходит. Кто из них ходит? Короче, скорее всего, вот этот демон ходит. Нет. Этот ходил. Надо арбуз. Надо арбуз дать, ребята. Тут арбуз просто он должен его убить. Вот сучка пошла в карту. Крыса. Такой шанс проебали, блядь. Пиздец. Ну, блядь, я не знаю, пацаны. Я не знаю, смогу ли я сейчас убить его. Так, допрыгнул, допрыгнул, отлично. Отлично. Ну, блядь, ну... Короче, тут остаюсь пока что. Я думаю, что от арбуз мне еще дали желтый арбуз ой желтый, блять. короче не желтый короче тут балку поставлю сверху, чтобы не били ударами а дальше я не знаю пока да потому что сейчас меня убьет этого демона и заборется в карту, тогда я уже не выиграю его пацаны. и тогда я уже не выиграю его мне надо как-то сделать так, чтобы я поиграл его надо арбуз кинуть, но сейчас уйдет сейчас убьет просто и уйдет в карту и у меня будет один шанс, чтобы его убить у меня будет сейчас вот ход вот этот вот будет ходить боксерчик. Я должен за две веревки как-то.. Это, это даже нереально сделать, пацаны. Это нужно не знаю кем быть, чтобы за две веревки ставиться Хотя, в принципе, это возможно. Если я все правильно тут. Не, он пошел в карту. Сука. Тупая, мразь. Он пошел в карту, пидорас, блядь. Окей. Окей, пошел в карту, что дальше? Вероятно, помех стоит, отлично. Значит, он не сможет на меня так, ну, попасть а в ударами своими. Значит, я ну, на хп его не убью, я же знаю. Но я, у меня выбора особо нету сейчас, что делать. Ну, на хп бить, что ли? Ну, а как его на хп добью? Ну, может, как-то убью, может, как-то убью. Ладно, днем на хп пока что. Может, как-то в будущем я убью его но этот бой я начинал неправильно а через бой, ребят, начинал неправильно играть я тупо хуйню делал первые ходы а, уже под конец боя начал нормальные уже нормальные ходы, но это поздно начал, я надо было раньше а, ну эти пираньи сейчас пойдут естественно пираньи, блядь. ну а кто же еще, блядь? ну а кто же, блядь, еще как не пираньи? у меня один шанс, один шанс, ребята, арбуз, блядь. вот, они попали в этого, да? Ладно, я буду, короче, знаете, кого регенить? Я буду регенить. А пока что нельзя регенить. У меня допускаю сумка есть. Да давай выходить. Докурская сумка. И чё? В общем, я не знаю, что. Но я не знаю, как тут надо как-то что-то сделать такое, чтобы я выиграл его. Вот. А для этого нужно аптечки собрать, наверное, сейчас пойти. Вот, и пойти наверх вот сюда. Я буду наверху, у меня будет преимущество, у меня будет персонаж. Сейчас я его еще зарегинирую немножко, у меня есть это. Найти надо ее, короче. Ну, эта штука, лечилка это где она. Она была, она заблокировалась она заблокирована где-то у меня сейчас я не понял где она не могу найти ее сейчас она разблокирована вот она нашел ну да он пошел туда сейчас он сделает себе выход это пиздец он сделал утральный ход сделал сейчас у меня есть один вариант я не успею этот ход сделать просто тупо не успею но я могу балку поставить ему балку я потратил сука но он сейчас ко мне придет он сейчас будет по персам бегать но ну, это очевидно что по персам будешь Да даже ты моя крыска блять он, если балка была бы, я проход. Он закрыл бы проход ему хотя бы. Сука, он правильный ход сделал. Гандон. Я хотел, я бы не успел просто, там еще гонки его мешались. Я хотел прийти к нему, минку поставить заморозку морозком чтобы он не бегал, сука, по персам. Он сейчас будет по персам бегать. Он сейчас ко мне придет. Надо было там оставаться. Но он хотел аптечки собрать мои. Тогда бы я не зарегенился, нихуя. Сейчас посмотрим. У меня уже нету средств. Сука, у меня нет средств уже, блядь. Все. Мое поражение как-то походу. Я не хотел, чтобы он наверх зашел сюда. Давай, кувалду идучий свою. Знаете, ферверк... У меня ферверк есть, кстати. Если персонаж размораживается. Сейчас. А он замороженный. Бля. Там мне, короче, надо разморозиться как-то. У меня даже шарики заблокированы, пацаны. Даже, блядь, шарики заблокированы. Надо убрать генератор за помех, короче. Надо сломать. Надо использовать эту хуйню. Отлично. Сломали, нахуй, защиту. Надо фейерверк использовать. Да, пацаны, сложно. Сейчас, короче, кот ходит. Сейчас прихожу к котом. Если он там остается, у меня, короче, порты есть. Я, в принципе, могу успеть сейчас вынести его. Бля, надо собраться, короче. Я не хочу проигрывать в этот бой. Поэтому сейчас я должен фейерверк дать ему. Но я убрал, короче, защиту. Порты есть, в принципе, дойти есть чем. Надо, короче, успеть все сделать. Надо успеть вынос дать. у меня пушка еще есть. Точно есть. Только надо найти ее. Если он встанет. Вот она пушка нашел. Вот он фейерверк нашел. Даже два фейерверка у меня есть. Но ты ничего не сделал. Если там остается, то пиздец. Во. И он просто пизда будет, если он там остается. А он там остался, красавчик.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 Это мой шанс, пацаны, на победу. Ветер, в принципе, нормально. Давай, полетел. Полетел. Сочка, полетел. Пизда ему. Вот такой получился, ребята, бой. Я собрался, чтобы выиграть этот бой. Я собрался максимально, как я собираюсь. Вначале, конечно, был о, очень убогий бой, но... Как видите в конце, все заебись, все заебись. Вот. Ну, это... Вот, и... Это типа как бой даже можно, можно считать, типа. На самом деле бои я не снимаю. Но сейчас у меня рубрика называется Восстанавливаю свой скилл». Вот. Ну, на колизее только будем играть. Вот. Будем только на колизее играть. Вот. Скилл будем на колизее восстанавливать. Вот. Ну, еще 4 видео таких ждите. Нет, не 4 больше. Я ошибаюсь. А еще 7 видосов таких планирую снять. Или 6 или 7, где-то так. Вот, и дальше будем снимать WarMix нуля, но я не уверен в том, что я буду снимать WarMix нуля. я думаю вот его стоит ли его сейчас снимать или подождать, пока что просто еще я не готов его снимать особо так, вот, я хотел снимать и другую игру, но сейчас я вам покажу, вот я выложил недавно видео, стоит ли снимать черепашки ниндзя, вот, в принципе, я играл в них раньше, вот. и сейчас я бы хотел их снять, но я, конечно же, спросил мнение подписчиков. Большинство поставили, конечно, лайки, но э, дизлайков тоже мало, много, 7 дизлайков. Я думаю, вот снимать их или не стоит снимать. Пожалуйста, ребят, пожалуйста, э, посмотрите это видео и поставьте лайк, либо дизлайк. Если больше лайков, то я буду снимать. Если больше дизлайков, то я не буду снимать. Ну и, конечно же, если я буду снимать его, то, пожалуйста, не ставьте дизлайки потом. Я, по мнению, большинства буду определять, стоит ли снимать или не стоит. Потому что в с нуля мне пока что особо не хочется снимать. Потому что у меня ограниченное количество времени. Скорее всего, в мае или в июне я уйду на год в армию. И после армии приду. И уже начну снимать WordMaker 0, нуля уже я буду делать качественные видеоролики. Вот, буду серьезно подходить к своему каналу, к паблику, ко всему этому делу. Вот. вот такие дела. Ну, пока есть время, я могу снять для вас вот эту игрушку. Только ее. Ну, либо, либо пока что будем устанавливать скилл играя на колезе. Но это и так и так будет. Но я параллельно могу еще снимать эту игрушку. Больше, в принципе, ничего я не планировал. Вот, планировал я еще снять видосик один. Э, ну, э, где нужно будет против Фетра попасть. Вот, это я уже говорил в этом видео. Ну и, в принципе, Майнкрафт. Ну и все, в принципе. То, что я пока планирую. Больше я ничего делать не собираюсь. Вот. Я могу снять эту игрушку, но если... Как бы вы не хотите, то я не буду то я не буду снимать тогда просто майнкрафт и вот это вот видео на Колизее ну и все наверное да но ну, а теперь точно спасибо за просмотр пожалуйста поставьте лайки ребята 25 лайков и выходит сразу же без ну незамедлительно выходит следующий видеоролик незамедлительно вот всем пока